приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва это тарасыч вы все его знаете добрый день Да, добрый добрый друзья значит мы с чем собираемся ехать на каналы возле днестра половить карася и сегодня будем готовить глухую оснастку на поплавочное, на поплавочное удилище подписчики канала все для клёва просили показать как мы делаем глухую оснастку как мы показали, как огружается поплавок да поплавочной оснастки, Николаевич, надо с первой поплавок. Так. Вот поплавок у нас есть. Так, что у нас за поплавок? Ну, в принципе, он это, легкий такой, да? Это роли не играет. Поплавок обычный на плав. роли вообще не играет. Так. Был бы поплавок. И нужны вот такие какой-то набор кембриков, чтобы мы могли этот поплавок как-то зафиксировать на леске. Бензом вот так, вот так и все. Так это у нас основная леска нашего удилища. Это 0,2. Вторая лесочка. Да. Для поплавочка, где мы ходим, ловим всякую ерунду. Так. Обычно. 0, 2 лески за глаза. Значит, продели кембрички. Вот они. Чик. Три штуки. Три, ну, два. Кто как любит, я три, потому что они часто пересыхают и лопаются. Угу. Дальше запихиваем поплавочек сюда. Кембрик, да? Да. Угу. легонько. Надо, чтобы пошел, главное не поломать. Первый, второй. поплавка сознательно снята. Вот это ушка тут было металлическая, Потому что если, допустим. И сознательно беру поплавочек с длинным. над вот этим комлем нижним. Потому что если, допустим, возникает поверхностное течение, то. Вот эта штучка, уже ее не снимешь никогда в жизни, а так можно их сместить. Uh -huh. И получается лесочка у нас, ну как бы краю даже. Лесочка у нас получается утонет, и он лучше будет держать течение. Вот так. Все, поплавочек мы зафиксировали. Дальше мы их будем огружать. Огружаем. Огружается. Тут написано 2 грамма. Ну, я всегда говорю, не верь глазам своим. Потому что то, что пишут на пополках. Только какие-то там сильно продвинутые фирмы могут давать четкий вес. Все остальные, это не сильно дорогой поплавок, поэтому я думаю... 10 гривен стоит? Нет, 25. 25, о, -о, -о, -о. почти доллар. Ну да. Для поплавка это не дорого, чтобы так себе представить. Так. Грузки, грузки, грузки, грузки. Начнем, допустим, чтобы не от лукаво, где-то с грузика там, с 0,5. Сколько вообще мы будем ставить грузиков, Тарасович? Так... Штучек примерно. Примерно от... штучек от 3 до... три 4 Три-четыре, да? Угу. Вот так не зажимайте зубами никогда. Да, Тарасович просто по профессии стоматолог, да, ему да, можно. Не, не зажимайте никогда, потому что не надо. Вот есть щипулечки такие. Чик. И все классно. Вот а он еще... не, заж... не зажмет нашу еще леску? Нет. Точно. А в нормальном грузике есть в разрезе, что он даже довольно легко по ней бегает, смотри, угу. просто легко. Так, первый это 0,5, да, ну, давайте добавим еще 0,3, вот такой вот тут есть, такой грузочек, и посмотрим что, ну, и как оно у нас ставит этот поплавочек, для этого нам нужно шор, ведро с водой, угу. все просто. Опять-таки зажимаем. Та да, елы палы. Пуп, каже, то пупка же, то калина. Пока попадаешь. Так, значит, два грузика у нас есть, да? Два грузика у нас есть. И давайте немножко сразу проверим. Что они нам покажут, эти два грузика. Бедрышка с видой. Для этой цели у нас сразу есть. Опа. Мы его взяли, аккуратненько вкинули, и он уже, как видите, так себе ничего торчит, да? Ну, поплавок надо всегда, чтобы стоял немножечко пониже, по вот эту вот примерно грану. Ну, всегда Короче, по антенку красный. То как хочет, если так быть честно. Не, ну правильно, правильно огрузить нужно по антенку, правильно? Вот так вот. Вот в ведре, вот у меня просто жизнь показывает, что в ведре всегда плантенку красненькую все хорошо плавает прихожу на водоем всегда ниже не знаю чего ага. что оно и как она. не могу даже понять так значит мы берем вот, вот это одна видите написано было 2 а я взял 0,5 03 и достаточно было уже поставить ну возьмем что-то тогда совсем манюсенькое Прижмем очень аккуратно вышло. Вот тут я таки прижал, опускаем опять таки так, вкидываем и все смотрим. Видите, практически да, чуть-чуть надо, до этого Но еще надо, да, не надо, я вам скажу не надо, потому что таки надо трассачки. Таким надо, а это ж такую надо мелочь еще найти, вот есть грузик 0,17 грамм. Ну, 0,3, 0,2, 0,5. Считайте сколько это. 0,3,05, это 1 грам. Это 1 грамм. А на полке написано 2. Если я 2 сюда прицеплю, ну то. Я. Это к гадалки не ходить. Согласен. Значит, я тогда беру еще 0,17. Ай, аккуратненько получилось опять. Гораздо более аккуратненько, чем щипульками. Так, добавляем мы, наверное, еще чуть-чуть. Все, я думаю, все. Нет, еще. Не надо. Тарасыч, мы же еще будем немножечко на подпасок цеплять. А, еще ну один все, минут. ладно, так уже шло. Больше Нет. ничего не надо. Ладно, все. Поплавочек более-менее гружен. Это не играет никакой роли, потому что, допустим, он стоит вот так вот. Какое-то чуть-чуть течение его натянуло и он сразу. Понимаете, да? Uh -huh. Поэтому пусть лучше чуть-чуть недоружен. Это мы, я не знаю, это я, так себе, решил чего-то и вот так мне удобнее. Дальше вертлюжок. Да, потому что вертлюжок тоже будет иметь вес свой, правильно? Конечно. И вертлюжок будет иметь вес, и подпасочек будет И вес. крючок. И крючок с насадкой будет иметь вес. Все будет иметь вес. Ну, как вы ловите, насадка если на нет то ничего страшного. Если насадка у вас где-то плывет немножко, то то самое. Так, вертлюжок, я смотрю, Golden Cage у вас. Угу. Вертлюжок какой был мать, такой купил. Вертлюжок. Можно вязать. Можно сделать петля в петлю. Кто как любит. Я люблю вязать. Пропхал. Замотал. Угу. Ну короче, клинч есть клинч, все его вяжут, тут не надо никому нет никакой Америки мы не открывали. Теперь в эту дырочку надо попасть, попал. Да нет? Угу. Надо еще зрение иметь такое приличное. Ну что надо очки девать Да я как бы пока хожу без очков, поэтому когда у меня пока получается. Так, я... короче, клинчем завязали. Клинчиком затянули красиво, послюнявили, как все люди делают. Uh -huh. Затянули вашу лесочку здесь. Все, здесь привязано. Берем ножницы, чтобы не кусать зубами. Как приличный стоматолог. А то, а то и так все постирали уже зубы кругом. Ходят бурксисты. труд эти зубы по ночам. Вот. Все, дальше поводок. Вот есть такая хорошенькая у меня. Очень хорошенькая зимняя лесочка. Калипса, да? 16 да, очень такая, неплохая. Okay. Так, это у нас поводочный материал, да? Так, это зимняя леска, но uh -huh. мне она нравится, она тянется хорошо, и она тонюсенькая. А, Карасика ловить, любого выдержать, никаких проблем нет. Сейчас Расыч будет опять зубами. Не, уваженок, Такую-то нюсенькую зубами двух ну, просто Искусственными. Так что вот так вот. Здесь мы привяжем крючочек. Николай, какой вот этот анакондик ваш или как он там называется? А, ну. Вот этот, да? А, да-да-да. Десятый номер, 10 10 номер карасевый вообще. То, что надо, Да, да нафига больше. Крючок вяжем, как все люди вяжут, что там мозгов надо. Чик. Вставили. Попали. Привет. Угу. раз как часто вы меняете поводки? Очень часто. Только начал крутиться, просто я не могу на него смотреть. Крючок я проверяю ногтем, если он у меня в хоть уперся, он острый все. Ага. Если он по ногтю скользит, можете его выкинуть сразу. Вот здесь, кстати, я делаю петля в петлю. Петля в петлю делаю? Да. Восьмерочку и петля в петлю, оно Это получается. Это как бы не проблема. Ну, опять, чего я не люблю, петля в петлю. Почему? Потому что вот этот поводочек с этим подпасочком, когда начинает летать, если крючок опять туда, петля в петлю, вскакивает, ну, его в баню. Одни нервы на рыбалке, да. поэтому я вяжу его все равно. Какая да. разница, что клинчим. Что, что то петля, что то петля, по большому счету. Только то так, это опа, опа, опа. Какой длины вы делаете поводок? Я делаю где-то сантиметра 15-20. Ого. 20 вот, нормально. А что это, большой поводок? Ну, у меня где-то, я делал где-то около 10-12. Чего? Какая разница? Ну, в общем-то, я люблю так. Угу. Опять мы его, наверное, заклинчем. Опять я... клинч? Ну, вот сколько этого, ну, 15 сантиметров. Вот. Угу. Все. Опять клинчик раз сюда, раз сюда и все. Все просто. Насленяли, затянули и делаем обрезок. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Итак, у нас получился крючок, поводок. Да, да, да, да Все это получилось. Вертлюжок, да, поводок, вертлюжок, грузики, поплавок. Да. Берем какой-то такой себе малипусик на подпасочек. Находим здесь. Вот так вот трассоч зажимает. А сам говорит, что. Хорошо, что, допустим, я всю жизнь с чем-то масеньким связан. И поэтому мне как-то побыстрее. А люди бывают там, столько нервов. Вот бенз, бенз, бенз, все у вас связано, да? Вот ваша снасть. Значит, этих мы пока грузки смещаем сюда, к вертлюгу. Поплывочек тоже смещаем к вертлюгу. Довольно тугенько он у нас идет. Не будет при подсечках подскакивать вверх. Угу. Все это мы вкинем в наше, опять-таки, ведрышко. И вот вам, Александр Николаевич, практически по черную штучку оно стоит. Если вы себе чуть-чуть, чуть-чуть течение, а оно всегда есть, подтянет, сразу станет вот так. А может, а может быть, даже ниже. А вот этот подпасочек что? Ну, кто же ходит, никаких проблем. Он, он не лежит на дне? Лежит. А он должен лежать на дне? А чего же он не должен лежать на дне? А кто вам будет его на дне удерживать, вот у мамы? И он должен быть легеньким, 0,17, потому что когда... Ну, не сильно тяжелым, потому что когда берет... Не, я почему-то ставил так, чтобы, чтобы подпасок тоже был над водой. Нет. А как у вас потом? У вас потом поплывет с нас на, на самом легеньком течении. Ага, чтобы на течении а не... да, легла себе на дно, лежит, никаких проблем. Вон оно лежит, Вы uh -huh. себе. И когда она его, допустим, поднимает, потащила, она же фактически не чувствует этого груза. То есть те 0,17 грамма, но примерно вес насадки, uh -huh. грубо говоря. Дальше. Как люди там ловят? Кто так, кто так. Я, например, ловлю так, что я все эти грузы немножко разбрасываю по леске. Это нужно для того, чтобы... Это нужно, я не знаю, для чего. Чтобы... А я скажу, для того, чтобы увеличить, может быть, дальность. Нет, никакой вы дальность этим не увеличите, вы увеличите. Иногда берет вот так. Разбросал, можно если глубина, допустим, позволяет, вообще можно разбросать подальше. Предварительно вы измеря глубину, разбросать грузики, вы будете знать, на какое расстояние вы примерно закидываете. Иногда очень часто мы можем сделать даже вот так. Вот. И сделать такую вот пармышечку. И бывает, помогает. Не знаю, иногда помогает вот так. Угу. То есть есть всякие варианты. Иногда бывает такое, что приходится их сбить в кучу. Ну, вот так. Вот это вот вам глухая смасточка. Ловите на здоровье, хай Все. Отлично. Ну что, друзья. Завтра сразу чем поедем бомбить да бомбить карася ну это так по всем прогнозам ничего бомбить не будем вообще из-за того что полная луна да если что и так посмотрел все прогнозы говорят что рыбы нет так что подумаем рыбалка у нас экстремальная С чем ловим да ловим карася да причем такое место интересное тут все ограждено забором Бетонные плиты лежат на участке. И все. И, короче, ничего больше нет. Ну, мы аккуратненько перелезли через заборчик. Вот. Под заборчиком, да. Вот. И забросили удилище и поймали первого карася. Ну, и... вот раз еще поплавок, у меня поплавок. Что-то будем рубать. Друзья, место тут классное. Получается, вот дом рыбака. Вот этот. И вот там, вот, в Атерсите. Видите? То есть, потому там река. Короче, попробуем Где что-то поймать. Рыбалка бесплатная, экстремальная. Веди его. Вот так. Красавчик. Так. Е-мое, красище, да, такой? Здоровый желторотый такой. Бомба. Они даже по угунцам поймали. Ну, что? По угунцам же попыльмали. Смотрите, как красавец, друзья. о Мощняга. Это на что трассе? На манку? Да. О, друзья, на маночку. Ну, поняли. Супер. Еле здесь да? Она... Она вообще сбоку. Не во рту даже. Так. Есть такое дело? Манулечку Опять манка, да? Да. Так раз и поднял. Стояла она, стояла, никого не трогал. И опять смотрите сбоку. Красава. Не понимаю как не в рту, рядом со ртом. Ну такой, грамм 350, да? Ну, грамм 250, 300. 300. 300. Мне показалось опять шуманка, я его и не почувствовал. А потом уже так, а ну-ка, я дойду туда, да? Ну, желтый, местечковый, Николай. Классика наматывая. Да. Опа! Спать-то хватит, Николай. Ну всё, вы что. Вот теперь вот его отлепите, Она крючок в два раза меньше, чем... Нормально отлепляется. Олепка. Чик. А, Леник, а, а, Она чихала, вам было пацанка? Вы что, почувствуете, что рыба большая? Потому, <связывая> потому что... Надо сфоткать все-таки, Николаев такой лупанук. Да уж, друзья. Нет, ну нормально. Вы поняли? Если вот так приблизить, получится здорово. Да, огромный ребят. риб.